Итак, мы начинаем. Я надеюсь, что большинство из вас здесь присутствующих знают компанию Ферон, знакомы с нашим ассортиментом. Тем не менее, сегодня я расскажу о нашем ассортименте в целом и, конечно же, упомяну наши новинки, которые уже пришли на склад или которые мы ожидаем в ближайшее время поступления, ну а также озвучу векторное направление нашего развития. Компания «Феррон» на рынке существует с 1998 года. Это более 20 лет работы над качеством продукции и над ассортиментом. Изначально продукцию компании «Феррон» рассматривали в качестве ассортимента исключительно розничного канала сбыта. В своей сегодняшней презентации я постараюсь доказать вам, что на сегодняшний день мы обеспечиваем потребности абсолютно разных сегментов рынка, там, где нужен свет. География нашего присутствия – это необъятная наша родина от Калининграда до Камчатки, страны ближнего зарубежья, страны бывшего СНГ, страны СНГ Белоруссия, Украина, Молдова, Казахстан, Армения. Мы... Работаем по классической дистрибьюторской схеме. Наши офисы представлены в Москве, в Казани, в Новосибирске и в Самаре. Что касается качества нашей продукции, то все наши лампы производятся на фабрике Китая, в которая входят в, в топ-3 мировых производителей. В стоконцентной продукции проходит дополнительный контроль качества в нашей собственной лаборатории в Москве. На сегодняшний день ни один из наших ближайших конкурентов, пожалуй, не имеет в своем штате такого оборудования, которым обладаем мы. В нашей лаборатории в центральном офисе в Москве мы имеем возможность проверить все технические характеристики, заявленные, и что соответствуют ли они этому. Что касается нашего ассортимента, то широта ассортимента позволяет закрыть, как я уже сказала, абсолютно любые потребности абсолютно всех сегментов рынка. Это ликвидный и востребованный товар с высокой маржинальностью. Мы, 80% наших партнеров работают с нами более 10 лет, в частности с компанией ETM. Мы в прошлом году отметили наш такой двойной юбилей, компания Ferron исполнилась 20%. И совместная деятельность с компанией ДМ исполнилась ровно 10 лет. Что касается узнаваемости бренда, ну, поскольку мы, как я уже сказала, представлены на всей территории нашей необъятной родины, и долгосрочные партнерские отношения с нашими покупателями позволили нам увеличить в три раза узнаваемость в 2019 году по сравнению с 2015. А сейчас у меня включена камера? Что касается наших планов развития, мы стараемся сделать современные технологии доступными для каждого, развиваем э, в плане сервиса и логистики, увеличиваем штат региональных представителей по всей территории Российской Федерации а, и также продолжаем усиливать систему контроля Я прошу еще раз всех участников вебинара выключить, пожалуйста, свои микрофоны. Вы создаете шумовые помехи, которые могут мешать как мне, так и вашим коллегам. Большое спасибо. Ну и, конечно же, мы не стоим на месте. Мы занимаемся развитием ассортимента нашей продукции, рассматриваем именно перспективные сегменты рынка. Что касается ассортимента, как я уже сказала, в различных сегментах освещения в нашем прайсе более половиной тысячи SkyU. Большую долю занимают, конечно же, источники света и светильники, как для коммерческого сегмента, так и для бытового. Мы развиваемся в направлении «Умный дом». Уже в ближайшей перспективе в нашем ассортименте появится подобная группа товаров. Для себя выбираем векторное направление «Дизайнерский свет», а также освещение для торговых помещений. Как я уже сказала, все сегменты рынка, везде там, где нужен свет, мы готовы закрыть своим ассортиментом. Будь то освещение административно-офисных зданий, освещение складских и производственных помещений, как в, снаружи здания, так и внутри. Освещение для сферы ЖКХ. Здесь также предлагаем несколько разных групп товара из нашего ассортимента. Уличное освещение стоит, наверное, отдельно о нем сказать. Здесь более 10 групп для освещения трасс, парков, архитектурная подсветка, тротуарные светильники. И в том числе светильники для подводного использования, фонтаны, бассейны, садовые пруды. Да, это тоже есть в нашем ассортименте. Освещение для бытового сектора. Изначально, выйдя на рынок в 1998 году, Компания Ферон была лидером по ассортименту встраиваемых точечных светильников. Мы сейчас продолжаем заниматься лидирующей позиции в этом направлении. Но тем не менее, что касается бытового сектора, здесь также различные области бытового освещения мы готовы закрыть своим ассортиментом. Я уже озвучила, векторное направление – это дизайнерское освещение. В нашем ассортименте различные варианты светильников, как встраиваемых, так и накладных, широко применяемые и используемые именно дизайнерами. Широкий выбор углов рассеивания света, многообразие форм, мощностей и цветовые решения. Что касается тенденции в освещении в плане дизайнерского именно освещения, то основное — это интерьер без очевидного источника цвета, предельная частота и простота форм. Что мы предлагаем? Трековые системы освещения. Пару лет назад они появились в нашем ассортименте и далеко не сразу завоевали лидирующие позиции, но тем не менее на протяжении двух лет мы видим, как трековые светильники переходят из разряда исключительно коммерческого освещения, главное, перетекают их бытовое освещение тоже. Дизайнеры, предпочитающие стиль лофт, активно используют их в освещении пространства. Полосы света также одна из тенденций дизайнерского освещения. В нашем ассортименте также можно найти для исполнения их. Что касается ассортимента, непосредственно акцентного освещения, различные варианты модели накладных светильников серии «Баррель». Я сейчас оговорюсь и в последующем, наверное, не буду каждый раз повторяться. Практически все модели светильников торговой марки «Феррон» выполнены из алюминия. Алюминий является хорошим теплоотводящим материалом, Соответственно, тепло отводится от светодиодов, и, что, в свою очередь, увеличивает срок службы. В нашем ассортименте можно найти светильники мощности от 10 до 25 Вт, различные по, форму, по форме, по стилю исполнения. В двух цветовых решениях черный и белый, избегая вперед, мы добавили такой тоже востребованный цвет хром. Отличаются светильники по высоте изделия, по внешнему виду, ну и по диаметру, в зависимости от мощности модели. Также есть светильники накладные серии Баррель с поворотным механизмом, что позволяет использовать их для еще большего акцентного освещения, направляя свет ну, в зависимости от необходимости. Помимо того, что есть поворотный механизм, где угол поворота до 15 градусов, есть еще и с поворачивающимся механизмом и с возможностью вращения по оси до 350 градусов. Модели также накладные, различные по форме и все в тех же самых черных и белых цветах. Если мы говорим о дизайнерском освещении, акцентном освещении, то, конечно же, не стоит забывать про светильники на подвесе. Они выполнены примерно в тех же самых формах, как и накладные светильники и позволяют создать абсолютно полный дизайнерский свет в интерьере. Точно так же модели с встраиваемым монтажом. И для консерваторов мы в своем ассортименте ввели линейку светильников-накладных серии «Бары» для использования с лампой типа МР-16 с тополем ГУ-10. Минуточку, у нас еще все при, при, присоединяются к нам желающие. Если кто-то очень давно работает в компании ТМ и застал наши так называемые рады, светильники на стену потолочные, один, двойной светильник, либо тройной, мы их ну, скажем так, вернули в наш ассортимент. Конечно, это уже не под лампу накаливания, а под лампу типа МР 16 Stockling ГУ 10 И также самые востребованные цвета модели белый, черный и хром. Кто-то ожидает. Я уже озвучила, что мы самые популярные модели, что касается серии бары, добавили цветом хром. Все те же самые накладные светильники, светильники с поворотным механизмом. И в ближайшей перспективе цвет хром-светильники появятся в карданных, в трековых светильниках, различных вариантов. Но ну, а Для особо требовательных э, дизайнеров, которые придерживаются ярких цветовых решений в интерьере, в нашем ассортименте есть накладные светодиодные светильники ярких цветов в добавлении к привычным черный, белый хром, желтый, голубой и красный. Карданные светильники. Суть в следующем, что один светильник может быть использован для посредки сразу нескольких объектов. В основном это белый-черный цвет, как наиболее востребованное. Ну и два варианта исполнения. Либо это готовое решение светодиодные светильники мощностью от 12 до 20 Вт, на каждый светодиод, либо под лампу типа mr 16 с ГУ-10. Трековые светильники. Я уже немного говорила о них. Пару лет назад появились в нашем ассортименте, на сегодняшний день занимают одни из лидирующих позиций в плане наших продаж. И еще раз повторюсь, из разряда исключительно коммерческого освещения они плавно перетекают в бытовое освещение. Что можем мы предложить и какие наши основные... Преимущества и особенности именно трековых светильников компании «Ферон». Очень часто сталкиваешься с возражением покупателя-потребителя, что есть на рынке предложения гораздо ниже по цене. Безусловно, это так, но цена, она, конечно, является решающим аргументом, но не стоит забывать и о качестве продукции. В наших светильниках трековых установлен надежный драйвер, который позволяет использовать их в диапазоне рабочих напряжений от 85 до 265 вольт, что особо актуально для сетях с нестабильным напряжением. Коэффициент пульсации менее одного во всем диапазоне рабочих напряжений, высокая световая дача свыше 90 люминов на ватт и высокий индекс цветопередач более 80 что позволяет видеть вещи, предметы нашему глазу именно такими, какие они есть на самом деле, без искажения цвета. Ну Использование, естественно, алюминия для изготовления корпуса светильников также увеличивает срок гарантии на них. Мы предоставляем два года, в отличие от ближайших наших конкурентов, большинства из них. Ну а на картинках, представленных сейчас на слайде, вы можете увидеть, где и как они применяются. Это и бытовой сегмент, и коммерческое освещение, кафе, рестораны. На сегодняшний день есть несколько объектов, где установлены наши светильники. Это ресторан в Ялте на побережье. Будете, надеюсь, очень скоро у нас будет такая возможность побывать в различных городах нашей страны. Там установлены наши трековые светильники, являются очень интересным решением. Помимо естественного освещения, это еще и акцент. Ну и, собственно, об ассортименте трековых светильников, белый-черный цвет корпуса, различные по форме модели, различные по мощности от 12 до 25 ватт, это большая часть используется именно в бытовом сегменте, и более мощные светильники для коммерческого освещения. В нашем ассортименте есть эксклюзивная модель L108, она есть только у нас, с дополнительной светодиодной подсветкой на корпусе самого трекового светильника. Это все также для особо требовательных дизайнеров, которые придерживаются цветовых акцентов в интерьере. Ну и также мы не, избежа... не забыли о консерваторах. В нашем ассортименте есть трековые светильники под лампу МР-16, забегая вперед чуть слайда, под лампу с соколем Е24 и Е27. Безусловно, все аксессуары, необходимые для установки трековых систем, есть в нашем ассортименте. Это шинопровод КАП-1003, белый-черный цвет, метр, два метра и три метра. А также в прямой соединитель и угловой соединитель. В том числе КАП-1002 может использоваться в качестве подвесного монтажа для трековых систем, ну и чуть-чуть вперед для подвеса универсальной панели АЛ-2115. Трековые светильники в ярких цветов, белый, голубой, желтый, красный, хром, черный, Повторю, мы готовы закрывать абсолютно любые потребности наших потребителей и, в частности, цветовые решения в интерьере за счет ярких цветов наших моделей. Ну и вот как раз светильники трековые под лампу с цоколем Е27, Е14 выполнены в таком несколько ретро-стиле, но, опять же, на вкус и цвет, каждого потребителя готовы удовлетворить. Новинка встраиваемый шинопровод однофазный. Да, следует сказать, что большинство моделей торговой марки «Ферон» трековых светильников именно для подключения к однофазному шинопроводу. Есть несколько моделей для трехфазного, но это является новинкой нашего ассортимента. КАП-1004 встраиваем шинопровод однофазный. Все так же черный-белый цвет, метр два и три метра длиной для создания различных трековых систем. Отдельной группы хотелось бы выделить освещение для торговых помещений. Это как раз трековые светильники повышенной надежности и встраиваемые светильники, карданные светильники. Они специально разработаны для освещения крупных торговых центров различных коммерческих объектов, где режим работы зачастую 12 и более часов установлен повышенной надежности драйвер. Сейчас на слайде, на картинке вы можете увидеть такое некое сравнение. Это реальные фотографии драйвера, установленного в светильниках Ferron и драйвер, установленный в светильниках ближайших конкурентов, которые более низкие цены имеют, но при этом и качество соответствующее. В нашем драйвере установлен фильтр электромагнитной совместимости. Не, да, не дает никаких помех в сетевое напряжение. Там, где повышенная нагрузка на сеть, касательно как раз крупных торговых объектов, безусловно, это является основным преимуществом. Трековые светильники, специально разработаны для коммерческого сектора, имеют большую мощность по сравнению с бытовым сегментом. Здесь уже мощности до 40 Вт. Также высокий световой поток 90 люминов на Вт, высокий индекс светопередачи. Для встраиваемые светильники здесь также от классических встраиваемых светильников для, до светильников с поворотным механизмом, с возможностью направления угла света в зависимости от потребности. Ну и в принципе сейчас уже даже на картинке вы можете видеть их принципиальное отличие в сравнении с привычными нам светильниками. Здесь увеличенный радиатор. Да, это требует а, чуть большего запотолочного пространства, но тем не менее, алюминиевый радиатор лучше отводит тепло. А, при 12-часовом режиме дня, естественно, светодиоды начинают нагреваться, ну, а радиатор позволяет а, более, больше отводить тепло от светодиода и увеличивать срок службы. Поэтому да, данные светильники мы даем гарантию два года. Ну и, собственно, вот как раз на, на картинке вы можете видеть, например, нашу серию, которая активно используется в административно-офисном освещении, серия АЛ 500 И м, сравните с IL, например, 253 разные по толщине светильники, но они рассчитаны на разный режим работы. Серия специально для коммерческого освещения, повторюсь, от 8 до 12 часов рабочий день. Прекрасно выдерживают. Серия l 500 ну, Рекомендованный режим работы до 8 часов в день. Карданные светильники данной группы компании Ferron разработаны специально для коммерческих объектов с потолками типа грильятом. Это светодиодные модели светильников: один пост, два поста и три. Для освещения для административно- и офисных помещений со степенью защиты IP20 и IP40. В первую очередь хотелось бы сказать о флагманах наших продаж. Это панель универсальная IL-2113, ультратонкая панель простите, IL-2113 и универсальная панель IL-2115. Ну Немножко такого пафоса, гордости. al 2113 установлена в бизнес-центре IKEA в городе Москва, поставлена вашими коллегами. Прошло уже не менее 4 или 5 лет, но до сих пор никаких рекламаций мы не получали, что является подтверждением надежности и качества нашей продукции. Модель 2115 представлена в нашем ассортименте как с призматическим, так и матовым рассеивателем. Две цветовые температуры 4600 кельвинов может использоваться в качестве накладного светильника, либо использоваться в качестве подвесного для этого в нашем ассортименте есть подвес. Модель 2116, панель, также призматический матовый рассеиватель. Здесь длина панели метр двадцать, ширина ее 19 сантиметров. Отдельно хотелось бы отметить эксклюзивную модель наших встраиваемых светильников. Это AL508. Представлена она у нас четырьмя мощностями от 6 до 20 ватт. Особенность этого светильника в том, что в нем регулируем монтажный диаметр. Очень часто сталкиваемся с подобным, что отверстие в потолке уже сделано, а светильник под него подобрать не получается. Мы решили эту проблему. Монтажный, регулируем монтажный диаметр, позволяет установить светильник даже самой большой мощности в отверстие в потолке, которое предусмотрено для обычного встраиваемого точного светильника. И в дополнение к АЛ 508 в нашем ассортименте появился светильник КЛ 509 Принцип его тот же самый, регулируем монтажный диаметр. Здесь немножко и отличается по форме. Повторюсь, мы, мы стараемся удовлетворить спрос и потребность абсолютно всех потребителей. Ну и, как я уже говорил, помимо того, что мы следим за тенденциями в моде, на рынке света, технической продукции, мы, конечно же, стараемся добавлять и решать различного рода проблемы. Как, например, добавили э, такую конструктивную особенность в модели АЛ 500 501 и 502, добавилась задняя крышка, которая позволяет избежать засвета э, на потолке, что очень интересно для потолочников в основном, да. но и, тем не менее, где встраиваемые светильники используются, чтобы не было дополнительного какого-то засвета на потолке. Давай LD510, также новинка нашего ассортимента, очень часто задавались вопросы по поводу AL2113, чтобы использовать именно его в качестве подвесного светильника. Мы ввели в свой ассортимент LD510, Комплекс состоит из четырех подвесов и может использоваться для подвесного монтажа одной панели 2113. Что мы ожидаем в, в ассортименте из нового в части панелей? IL-2117 мощностью IP40, диод, мощность тоже 40, здесь линзованные будут стоять светодиоды, и благодаря такому уникальному, скажем, рассеивателю равномерный засвет, несмотря на линейки, состоящие из светодиодов. И модель 2154, здесь мощность 42, а степень защиты IP54, что немаловажно при участии в тендерах. Линейные светильники IP20, здесь различные варианты от 18 до, 30, до 48 ват. простите. Но отдельно мне хотелось бы сказать про модель IL-5020. Представлена она у нас двумя рассеивателями, призматический и матовые, две мощности 18 и 36 ват, как самая привычная длиной 60 сантиметров и метр двадцать, соответственно. Призматический рассеиватель позволяет использовать эти светильники не только для освещения каких-то подсобных помещений либо проходных зон, но и также эстетично смотрится в различных помещениях административно-офисного освещения. Собственно, сейчас он на экране. Матовый рассеиватель также появился в нашем ассортименте. но ну, а на картинках вы можете увидеть, как они могут использоваться, даже в том числе для дизайнерского освещения, создавая какие-то красивые и интересные решения на потолке. Наше отличие светильников FL5020 от ближайших конкурентов, других производителей, которые, возможно, дают цены ниже, вы также можете сейчас увидеть в таблице, сводной на экране, Первое отличие – это плата светодиодов. Мы используем текст... материал платы у нас текстолит, тогда как большинство производителей используют светодиодную ленту, которая просто приклеена на поверхность светильника, ну и, соответственно, это не может служить долгосрочной. Ну и, конечно же, драйвер светодиодов, установленный в наших светильниках, значительно отличается и по размеру, и по составу электронных компонентов. Вы также можете видеть их на экране, Драйвер, установленный в светильниках ближайших конкурентов, ну, значительно отличается даже по количеству компонентов. Я уже не говорю про их качество. Также новинка нашего ассортимента, и это ваши складские светильники ДПО-11, разведены в Республике Беларусь. Универсальный линейный светильник рассчитаны для использования с светодиодными лампами типа Т8 с цоколем G13. Степень защиты здесь IP40. Мы пошли, ну, скажем так, до, до, добавить такую некую фишечку в части упрощения обслуживания данного светильника. Вы можете видеть сейчас на картинке, добавлена такая вот гаечка, которая может откручиваться абсолютно руками, не требует никаких дополнительных инструментов, что значительно упрощает обслуживание самого светильника уже смонтированного на поверхности. Да, здесь также две мощности, 2 на 10 и 2 на 18 ну и лампу мы рекомендуем использовать торговую марку Феррон lb LB213. Для производственных и складских помещений светильники со степенью защиты IP65. Конечно же, это линейные светильники, привычные в понимании для освещения производства и каких-то складских объектов. Первая модель это AL5090, ничего нового, 18.6 Вт. Полное соответствие ГОСТ требованиям EMC, прочный не горит, выполненный из высокопрочного поликарбоната. Установлен надежный драйвер с высокой эффективностью более 0,9, защитой от скачков напряжения. Все необходимые крепежи идут в комплекте с данным светильником, что, конечно же, упрощает его монтаж. Отдельно стоит озвучить модель al 5095 Это самый яркий в своей ценовой категории со световым потоком более 100 люминов на ватт. Он также не горит и не трескается, как предыдущая модель, но его отличительная особенность в том, что он может соединяться в линию, причем двумя видами соединения. Либо через соединительный шнур, который идет в комплекте, либо через так называемое байонетное соединение или стык-стык. Две мощности 18,6 Вт и две цветовые температуры 4600 Вт. Из новинок, которые в ближайшее время появятся на нашем складе, линейные подвесные светильники AL4020. Мощность 24 Вт. Поскольку соединение происходит только физическое, а не через сеть, то, соответственно, здесь все ограничивается только размером помещений, в которые они будут установлены. Никаких ограничений по степени нагрузки не предусмотрено. Также линейные подвесные светильники IL-4020, более тонкие светильники, с... это они же, да, как они могут соединяться, либо используются для акцентного освещения, либо используются как накладные светильники, так и создание дополнительного освещения над рабочими зонами, как раз соединение физическое в квадрата или прямоугольник. Линейные подвесные светильники 40 4028 мощностью 30 Вт с углом рассеивания 32 градуса позволяют его использовать для акцентной подсветки помещения и создания, опять же, дизайнерского света в интерьере. Для складских помещений светильники типа хайбей здесь с мощностью от 50 до 200 ВАЗ, специально разработаны для освещения высоких пролетов между, склада, между стеллажами складских помещений. В комплекте, как и большинство наших светильников, имеют все монтажные крепления. Идет подвес, два кронштейна, четыре самореза и четыре бибеля. Благодаря асимметричной кривой света подходит как для обычных помещений, так и кирпичных. Стеллажей. А драйвер не создает никаких электромагнитных помех и не приводит перегрузок к перегрузок сети. Новые светильники, опять же, типа Хайбе и 1004 здесь три, три мощности 50, 100, и 150 Вт. ic драйвер позволяет использовать диапазонные напряжения от 175 до 265 вольт. Это также ваши складские позиции, они уже на ваших складах присутствуют. Можете активно их предлагать гарантии на данные светильники мы предоставляем три года полное соответствие всем гостом требованиям электромагнитной совместимости. Фасетчатое стекло каленое позволяет снизить степень ослепления. Освещение для сферы ЖКХ. Это различные освещение подъездов, каких-то лечночных пролетов и так далее. Накладные светильники как с датчиком с инфракрасным микроволновым, с фотошумовым датчиком, так и без них. Привычные, Самые популярные мощности 8-12 Ватт, высокий световой поток, повышенная надежность, в принципе, наверное, ничего нового, корпус выполнен с пластика. Новый, датчик, новый светильник, который появится в нашем ассортименте, IL-3008, с оптико-акустическим датчиком, включается при недостаточной освещенности и подаче звукового сигнала. Мощность 12 ватт. Это в ближайшее время ожидаем на нашем складе. Также есть накладные светильники с IP54, выполненные из дерева и стекло наскаленное. Их рабочая температура от плюс 1 до 130 градусов позволяет их использовать в банях и ну, в саунах. В народе так они, в принципе, называются в банях. Целая группа аккумуляторных светильники и вывески в нашем ассортименте. Здесь можно найти два варианта режима работы. CDC или DC. То есть либо работа от сети напрямую, либо зарядка от сети, а потом использование при обрыве сети. И также указатели выхода. И в том числе есть такая лампа ВЛ-16, может в принципе использоваться в любом вашем источнике, ну, в люстре, например, да, достаточно только добавить туда традиционный источник света, и при пропадании сетевого напряжения лампа перейдет работать от встроенного своего аккумулятора. А в противном случае вы можете управлять ей так же, как привычно любым источником света, используя для этого клавишный включатель. Новинка аккумуляторных светильников EL30. Принципиальное отличие от всех его предшественников – это заменяемые аккумуляторные батареи. Они идут в комплекте. Ну, возникают проблемы, когда длительно светильники находятся без подзаряда. То с, с течением времени да, батарея приходит в угодность, как бы это не было печально. Мы решили тоже эту проблему, и теперь аккумуляторные батареи, которые установлены в данном светильнике, могут быть заряжены либо заменены на другие. Уличное освещение. Здесь нам тоже есть, что предложить, чем похвастаться. Безусловно, это светодиодные прожекторы. В нашем ассортименте от 10 до 300 Вт. Следующий слайд пока оставлю чуть-чуть за кадром. Есть с водностным датчиком инфракрасным, с угловом обнаружения 120 градусов. Есть прожекторы со встроенным аккумулятором, которые могут использоваться как для зарядки наших любимых гаджетов. Есть переносные розетки как с аккумулятором, с возможностью зарядки от автомобиля через USB, либо работающие от сети, в том числе прожекторы на штативе, которые пришли на смену привычным галогенным прожекторам. Так и есть прожектор LL514 со встроенными в него розетками. Он может использоваться ну, в качестве такого некого удлинителя. Ну и вот то, что я хотела чуть-чуть э, оттянуть, представление наших новых прожекторов LL927, 928, э, 930, мощности от 400, внимание, до 1000 Вт. Это такой, скажем, прямо среднего размера телевизор. Э -э Полное соответствие всем ГОСТам, требованиям электромагнитной совместимости, с гарантией 3 года, с дополнительным усиленным креплением для установки на любой абсолютной высоте. Высокий световой поток, здесь 120 люменов на ватт. Ну, до сих пор, наверное, в ассортименте подобного светового потока еще не присутствовало. Более того, в корпус данных прожекторов встроенный клапан, который регулирует давление в самом прожекторе. Ну и, естественно, степень защиты IP65 для возможности установки вне помещений. Консольные светильники в нашем ассортименте также несколько линеек в зависимости от ценового предложения и завис... ну, Есть гарантийный срок. В частности, сейчас на экране вы видите черная серия мощностью от 30 до 150 Вт, повышенное качество, надежность, стройная защита, грозозащита, стойкость к скачкам до 380 вольт, Защита от микросекундных импульсов также установлена в данных светильниках. Консольные светильники. Новый корпус сравнительно недавно пришел на смену предыдущему. Здесь также высокая световая отдача светильника выше 100 минут на ватт. Также защита от микросекундных импульсов. Установлены новейшие светодиоды. Ну и в принципе это чуть более бюджетное решение, чем предыдущая серия, о которой я говорила. Гарантия на данный светильники 3 года. Консольные светильники. Бюджетный вариант и поворачивающаяся консоль. Делают их возможность для установки в, ну, скажем так, в меньших объектах. Это придомовые территории. ну а поворотная консоль позволяет решать абсолютно любые задачи. Здесь также высокий световой поток 100 мВт мощности от 30 до 100 Вт. Консольные светильники серии SP3050. Вы сейчас видите на экране, что мы даже не смогли добавить фотографию данного светильника. Это новинка, которую мы только еще ожидаем. В ближайшие месяцы два появления на нашем складе. Монтажный диаметр консоли 40-60 миллиметров Вы можете, в принципе, болтами его регулировать, поэтому есть возможность установить на трубу разным диаметром. Установлен оси драйвер и диапазон рабочего напряжения от 85 до 265 Вольт. Высокая эффективность 120 нюн мм на Ватт. Это, скажем так, в дополнение к хай-пауэру, прожекторам высокой мощности. Установлены надежные светодиоды BMTC. Для архитектурной подсветки светильники по многочисленным просьбам мы вернули их в свой ассортимент зеленого цвета освещения, как самой востребованной. Могу тоже с гордостью отметить, что центральная набережная города Сочи, подсвечена именно нашим прожектором, убедилась в этом лично, даже где-то сохранились в архиве фотографии. Мощности 20, 30 50 ватт, опять же, позволяют использовать их освещение различных задач. Прожекторы LL611 серии, 20-30-50 Вт, RGB, тип культа радиоволновой, дальность передачи сигнала 20 метров. Различные варианты также архитектурных прожекторов, различный цвет свечения, теплых, теплый, холодный, зеленый, RGB. Опять же, ЛЛ 882 если мне не изменяет память, установлен на школе номер 9 города городе Тюмень. Установлен вашим коллегой, и он прислал мне такой некий видеоотчет. Теперь большинство объектов города Тюмень спрашивают нам так же, как на школе номер 9. Линейные архитектурные светильники, цветом свечение RGB, белый, теплый, белый, холодный. И отдельно выделить l 892 Светильник управляется контроллером DMX LD150. Здесь 60 встроенных программ, которые позволяют использовать этот светильник для создания наиболее сложных архитектурных подсветок. Тротуарные ландшафтные светильники. Здесь тоже есть чем похвастаться. Один из наших светильников был установлен в саду Розы Сабитовой. Передача, если мне не изменяет память, идеальный ремонт на первом канале. И здесь мы тоже также учли пожелания наших покупателей, которые предпочитают до сих пор использовать лампу, которую можно поменять. СП, светильники 3732 и 3733, встраиваемые тротуарные светильники, рассчитаны для использования с лампой МР-16 с стеколем g 53 Светильники серии СП каленое стекло, алюминий, нержавеющая сталь, в принципе, позволяют выдерживать нагрузку до двух тонн. То есть могут они быть установлены не только там, где появляется человек, но и там, где иногда появляются автомобили. Ну а также варианты установки на полушке, что... Делает дополнительно возможную подсветку различных насаждений в части ландшафтного дизайна. Безусловно, наибольшую долю в продажах занимают источники света. И в нашем ассортименте возможно найти замену абсолютно любому традиционному виду ламп, будь то галоген, накал, люминесцентные лампы. Что отличительного в наших лампах? Первое, мы используем в них импульсный драйвер. Можете увидеть, в принципе, на указании на упаковке IC-драйвер, что позволяет лампе прекрасно себя чувствовать в рабочих напряжениях сетевых от 85 до 265 Вольт и отсутствие пульсации освещенности на всем промежутке вот этого рабочего напряжения. Ну и на этом не остановились, технологии не стоят на месте, и мы вместе с ними. Мы используем IC-драйвер по технологии DOP, драйвер-он-борд или драйвер на плате. Все электронные компоненты расположены на алюминиевой платье, что в большей степени отводит тепло от светодиодов тем самым увеличивает срок службы лампы и другого изделия, используемого именно по этой технологии. Что касается ассортимента, то здесь абсолютно любые виды ламп от А65 максимальной мощностью 25 Ватт. Лампы замены рефлекторных R39, R50, R63 для декоративных каких-то светильников, свеча, свеча на ветру, шарики, мощностью максимальной 11 Ватт на сегодняшний день. Скоро в нашем ассортименте появятся демируемые светодиодные лампы, 7, 10, 20 Вт, в том числе лампы GX53 цоколем. По-моему, сейчас на рынке подобных предложений крайне мало, а в нашем ассортименте на сегодняшний день демируем лампы исключительно в серии «Филамет». Для точных светильников, лидером по ассортименту которых мы всегда были, есть и пока остаемся, конечно же, лампы типа MR16, MR11, GX53 – что касается ламп gx 53 мы одни из последних вывели их, скажем так, на рынок в своем ассортименте, но учли недоработки всех предыдущих поколений данной лампы. В нашем ассортименте они представлены мощностью от 7 до 15 ватт и прекрасно устанавливаются светильники, ну, рекомендуем использовать их с нашими же светильниками. Конечно же, лампа для 12-вольтовой капсульной замены лампы в с цоколем G4, G5 и 3 Светодиодная капсульные лампы прямого включения, лампы 220 вольт. Также различные виды цоколя G4, G9, E14. Лампа, которая может использоваться как в холодильнике, так в швейных машинках, либо в вытяжках. Светодиодные лампы филамент. Здесь также привычные груши А60, в которых установлен IC-драйвер. Других моделей, к сожалению, IC-драйвер установить нет физических возможности, потому что маленький цок не позволяет внести его в себя. Что касается димируемых светодиодных ламп, типа филамен, наши торговой марки, они подходят для работы с, с диммером для обычных галогенных ламп. Единственное условие нужно соблюсти минимальную пороговую нагрузку на сам диммер, который прописан в инструкции светодиодные лампы декоративные для использования в гирляндах типа Belt Light, которые тоже есть в нашем ассортименте, различные цвета колп, различные формы колп, прекрасное новогоднее решение. Ну и, честно говоря, сезонность этого товара перестала иметь место быть. Как Belt Light, так и светодиодные декоративные лампы используются повсеместно, независимо от сезона. Это различные уличные какие-то кафе, украшения магазинов различным праздникам, а не только к Новому году, повторюсь. Линейный ламп Т8 для замены люминесцентных, ЛБ-213, 10, 18, 30, 24 ватта. 10-ваттный имеет поворотный цоколь, что позволяет упрощать его установку. Ну и такое вот бюджетное решение в части основы под эту лампу, АЛ-4001, он представлен здесь сейчас на экране, это такая вот просто вот, Основа для лампы с цоколем G13 8 трубки, Там, где нужно использовать какое-то временное освещение. И тоже так забегая вперед, новинка нашего ассортимента AL4002 будет рассчитана для установки в него в ламп типа Т8. Лампа высокой мощности LB65. Мы также стараемся следить за... Качеством продукции что-то э, вводим, какие-то новые моменты, которые позволяют увеличить срок службы данной лапы. Э, изменили внешний вид радиатора, увеличили толщину стенок алюминием, что увеличивает теплоотвод от светодиодов и позволяет увеличивать срок службы как следствие. Широкий диапазон рабочих напряжений от 175 до 265 вольт, вольт простите. И, ну, такое тоже было наше ноу хау наверняка уже сейчас большинство производителей используют это. Лампа выполнена сама с цоколем Е27. В комплекте идет патрон-переходник на Е40, что позволяет ее использовать в различных патронах, установленных на объект. Лампа высокой мощности LB650, принципиальное отличие встроенной, активное охлаждение встроенных кулер. Защита от перегрева лампы – это прямая замена ламп металлогалогенного и а, в светильниках типа РКУ. Что касается рекомендаций по использованию мощных светодиодных ламп. А светильника с вентиляционными отверстиями можно использовать как лампу ЛБ-65, так и лампу ЛБ-650. Обратите внимание на экран, светильники данного типа сейчас изображены. В верхней части светильника есть теплоотвод отверстия, Купол данного светильника нижней частью не закрывается, за счет чего происходит рециркуляция воздуха, и лампа не, не перекрывается. В светильниках без вентиляционных отверстий можно использовать только лампу LB650 с активным охлаждением. Температура, кстати, под куполом этого светильника превышает, значительно превышает предельно допустимую рабочую температуру лампы LB65, что, естественно, приводит ее к преждевременному выходу из строя по высокой мощности ЛБ 651 ⁇ это также ваша складская продукция, они есть уже у вас на складах, мощности 80, 100, 120 и 150 Вт. Отдельно есть отражатель REF 651, 652, который дополнительно дает увеличивать в два раза среднюю освещенность при использовании совместного. И также переходник E20 на E40 идет в комплекте с данной лампой. Но, опять же, мы не рекомендуем использовать в закрытом типе светильников там, где есть в самом светильнике. Гарантия на данную лампу 2 года, точно так же установлена на Что мы ожидаем еще нового в нашем ассортименте? Появится серия «Ферон Pro. В лампах данной серии будут установлены светодиоды марки «Осм». Для бытового освещения. Любимые всеми тарелки, так называемые, это управляемые светильники. Различные варианты. Ассортимент, я сейчас буду листать несколько слайдов, обратите внимание на его широту. Здесь каждый может найти на абсолютно свой вкус светильник, который удовлетворит всем его требованиям, его пожеланиям. Что касается наших особенностей, чем мы принципиально отличаемся отличаемся тем, может быть, что не совсем видно привычно глазу, но хотелось бы об этом чуть подробнее сказать. Первое – это основание светильника. У нас оно прочное, металлическое, оно не гнется, тогда как большинство производителей используют для основания пластика. Второе, что… Нагрев до 45 градусов предохраняет натяжной потолок от поджелтения. Наша заявленная мощность соответствует фактической мощности во всех режимах работы, но высокая цветопередача RA-85 позволяет сохранять цвета, привычные нашему взгляду. И, как я уже говорил, по ассортименту, во-первых, различные модели представлены несколькими разностями от 36 до 100 Вт, в зависимости от площади помещения, в котором будет установлен этот светильник, можно подобрать для себя подходящий. Большинство моделей дублированы без пульта управления. Это для тех, кому нравятся подобные светильники, но не требуется пульт управления. Что касается пульта, он уже настроен, спряжен, скажем так, с нашим светильником, нет дополнительных никаких настроек, нет необходимости в этом. Ну а ассортимент вы можете судить сами. И еще, кстати, это неоднократно замечало на витринах больших торговых центров, где подобные светильники представлены в большом ассортименте. Обратите внимание на разницу эффекта звездного неба. У нас оно преимущественно выигрывает по сравнению с абсолютно всеми производителями. Он более ярко выраженный эффект звездного неба, что, что, конечно же, дает больше декоративный свет именно во включенном состоянии именно в наших светильников. Ну а по расширению ассортимента добавляем различные модели, в том числе такой, несколько футуристичные. Это все также управляемые. Мы расширяем данную линейку. Модели 55-40, круглые и квадратные, с возможностью выбора различной цветовой температуры в центре, либо внешняя окружность светильника, дополнение. Новые модели светильников, которые тоже также появились уже на нашем складе, это опять же на удовлетворение спроса и потребности всех потребителей. Кстати, здесь тоже разные мощности. В основном вот данные модели, которые сейчас на экране, это мощность 72 ватт. Ну а принцип действия, я очень надеюсь, что все знакомы с э, нашими светильниками, регулируемая цветовая температура от э, 3000 Кельвин до 6500 и регулируемая яркость светильника. В том числе во всех, них, и в этом, во всех светильниках э, есть возможность выбора режима ночника и более того таймер отключения 30 минут либо час, что делает их более такими практичными и удобными в применении в быту. Но, как я уже говорил, большинство моделей дублируются неуправляемыми светильниками. Бюджетная серия накладных светодиодных светильников, сейчас они представлены на экране, три мощности 12, 18, 24 Вт, самые ходовые, но здесь зависит только от вкуса конечного потребителя, который выбирает для себя данные светильники. Для подсветки есть AL5038-5028, ну, пришедшая на замену так называемым эминсентным кабам, активно используется для подсветки каких-то кухонных рабочих поверхностей. В ассортименте в нашем есть также подсветка для зеркала картин, в том числе с поворотным механизмом. Ну и такие вот светильники споты, три варианта на прищепке, либо накладные с выключателем, черный, белый и хром цвет. Уникальное предложение это... Модели присутствующие только в нашем ассортименте. Готовые комплекты L8101 и 8102, состоящий из трех светильников, соединенных между собой в линию. Принцип действия следующий 81.01. Вы проводите рукой у одного светильника. Все три приходят в действие. 81.02 достаточно коснуться кнопки включения на одном светильнике. А также все три приводятся в действие. Удобно располагать на, опять же, кухонной поверхности подсветки. Модель TL2000 уникальная в своем роде. Это является такой подсветкой, которая может использоваться абсолютно где угодно. Для нее не нужна никакая сеть никакая проводка. Работает она четырех батаре... батареек типа 3А крепится на магнитной ленте и два режима работы датчика, либо на касание, либо на открывание. Ну, например, в, шкаф, в ящике комоды установлен данный светильник, при открытии ящика комода автоматически включается светильник. Очень понятная, наглядная информационная упаковка, которая позволяет использовать их, в том числе в сетевых магазинах они продаются, ну такой Красивая выкладка, скажем так, товара. Светильники-кнопки, их тоже также большой выбор. Это и одиночные светильники, в том числе и с пультом управления, различные комплекты. На, в аккаунте Instagram ру. можете найти отзыв реального потребителя, который установил у себя в, в коридоре светильники нашего ассортимента, и безмерно счастлив, что не пришлось вести никуда, подводить электричество к светильникам, да, и работают они с пультом управления. А FN1209 тоже очень интересное решение. Здесь крепится основание светильника, а к этому основанию магнитом сам шарик светильника, и может он использоваться как подсветка, как фонарь, в том числе для, в, в разряде кемпинга, да, и в том числе у него есть. Режим стробоскопа, что может э, позволить его использовать в качестве сигнала, ну, в случае, например, аварийной остановки автомобиля. Ну, не дай бог, а, с... Настольные светоди... светильники и ночники, детская серия. Различные варианты как светодиодные светильники настольные, так и под лампу сцок Е27, в том числе на струбцине, по многочисленным просьбам наших покупателей вели это наш ассортимент это новинка в белом и черном цвете представлена. Светодиодные новые светильники, которые появятся в, ближайшем, в ближайшее время на нашем складе. ДЕ17,27, в белом и черном цвете. Ну, на такой вот, скажем, прищепке который устанавливается на поверхность, тем самым не занимая дополнительное место именно рабочее. Ночники с датчиком освещенности, в том числе с USB-входами. Интересное решение. Работают они от ну, при снижении освещенности, автоматически включается подсветка. И если нужно, например, зарядить гаджет, то это можно сделать без особого труда. И вот такой вот ночник, он уже в нашем, на нашем складе, в ассортименте, на клейкой основе, может быть закреплен абсолютно на любой поверхности и может использоваться в различных областях, там, где нужен свет, это и кемпинг, и бытовое освещение, различные какие-то гардеробные системы. Работа от батареек позволяет использовать их абсолютно автономно. Бактерицидные светильники – в первой половине июля мы ожидаем поступления на нашем складе. Конечно же, реалии нашей жизни сейчас таковы, что это становится очень востребованным товаром, и мы не остались в стороне. Три модели появятся в нашем ассортименте. Настольные светильники с бактерицидными лампами. Максимальная эффективность до 40 квадратных метров, до... 98,9% уничтожения бактерий, ну а также уничтожение грибка, плесени и прочих вредностей. Не рекомендуется использование во включенном состоянии в присутствии человека, несмотря на наличие защитных очков в комплекте к данным лампам. Тем не менее, ультрафиолет, который используют, излучают данную лампу, он не совсем благоприятен для человека, поэтому лучше избежать присутствия. Также пульт, таймер отключения данной лампы, есть модель с пультом дистанционного управления, что позволяет обеспечить их работу ну, без вреда для здоровья. И да, наша лампы, они безозонные, то есть опасности для жизни не представляют. Как я уже сказала, мы... Что это такое движение, Саша? Изначально, выйдя на рынок, Ферон был лидером по ассортименту встраиваемых точечных светильников, продолжаем оставаться лидером. И в нашем ассортименте, вы можете видеть сейчас на экране, это 5 серий. Это различные металлические светильники, светильники, стекло, дополненные актуальные модели, дополнительной светодиодной подсветкой. И что -то... Я сейчас буду просто листать слайды, потому что о каждой, каждой модели светильника, нет смысла говорить. То, как они выглядят по включенном состоянии, вы можете видеть на экране. Поскольку здесь дополнительная светодиодная подсветка и лампа, как являющаяся основным источником света, то вы можете их в нескольких режимах: либо отдельно подсветку включать, либо включать основной источник света лампы. Различные варианты, в том числе с цветными светодиодными подсветками. И модели в центре экрана, они есть только в нашем ассортименте. Очень такое интересное решение на потолке при включенном виде. Ну а при выключенном состоянии они как бы очень органично вписываются в любой ассортимент. Встраиваемые светодиодные светильники типа Downlight, мощность их 7 Вт, также корпус выполнен из алюминия, и есть модель с боковой подсветкой IL-600 и 601 квадрат и круг, также мощностью 7 Вт, и здесь также можно использовать их в трех режимах свечения. создается эффект парящего под потолком светильника. Такое акцентное освещение, освещение мебель, мебели, подсветки, ступеней, либо какой-то, ну, скажем так, нижняя часть Помещение. Новые патроны в нашем ассортименте. К сожалению, не успели добавить патроны ЛА-62. Обязательно в коммерческое, в коммерческое управление отправлю эту информацию. Очень интересное решение. Патрон-разветвитель. Для Е-27 получается... что это? Вкручивается патрон Е27, а на выходе получаем три лампы, которые могут свет, вращаться по 360... Свет, по 360 градусов, направляя свет именно туда, куда это необходимо. Если разница подъявлена по свету или зеркалу для картин. Ну да, я лучше потом отвечу. Фитолиния также присутствует в нашем ассортименте. Это фитоленты, фитосветильники активно используются в период выращивания рассад. Определенный спектр света позволяет положительно сказываться на вегетативном росте растений, корневая система. В общем, рассада вырастает крепкая, урожай будет хорошим. Светодиодная лента. В нашем ассортименте. О, отлично. Спасибо. Это вот как раз то, о чем я говорила. Патрон АЛА 62, который устанавливается в патрон с цоколем Е27, а на выходе мы получаем вот такой вот практически светильничек. Светодиодная лента в ассортименте компании «Ферон» представлена как 12-вольтовой, так и 220 вольт. А наших особенностях я, разумеется, скажу. А начну, пожалуй, с неоновой светодиодной ленты ЛЭ-651. 12-вольтовая лента со степенью защиты IP68. Кожа выполнен из 100% силикона. Он не, не гнется, не сохнет, не трескается. А высокая степень защиты и низкая напряжение 12 вольт всего лишь позволяет использовать эту ленту даже под водой, в том числе в соленой воде, Силикону не страшны никакие воздействия агрессивной окружающей среды. Рабочая температура данной ленты от минус от 40 до плюс 80, но на самом деле мы ее кипятили в чайнике, ни ленты, ни чайник не пострадали, поэтому смело можно сказать, что можно ее использовать в температурных более высоких режимах, в том числе в банях и в саунах. Мощность 14,4 ватт на метр, отпускается она бобинами по 5 метров. Лента 12-больтовая, бобины метр и 5 метров, различные цветовые решения, различные мощности ленты от 4,8 ватт на метр до 14,4,19,2. Ленты как со степенью защиты IP20, так и IP65 для более влажных помещений. Ну и она, конечно же, активность может использоваться в качестве декоративной подсветки, либо решение подсветки рабочей поверхности, например, на кухонной зоне. Для этого мы рекомендуем использовать ее в алюминиевом профиле для ленты 12. В нашем ассортименте появилась светодиодная лента 24 вольта. Это премиум качество ленты LS501, 11 ватт на метр. Соответственно, трансформаторы для данной ленты также есть в ассортименте. Ну, а поскольку размер ее не отличается от 12-вольтовой, то все коннекторы, которые предусмотрены в нашем ассортименте для 12-вольтовой ленты, подходят и для данного типа ленты. В ближайшем будущем МЛС-520 это стабилизированная лента 24 вольта, опускается на бобинами по 20 метров и на всем в протяжении 20 метров она не меняет уровня яркости своего свечения. Мощность 9,6 Вт на метр, что позволяет ее использовать не только в качестве акцентного декоративного освещения, но и вполне себе основного. Алюминиевые профили, которых очень много в нашем ассортименте, различные варианты монтажа, встраиваемые, накладные, узкие, широкие, низкие, высокие и так далее, дополнились тремя вариантами профиля, гибкий профиль. Единственное, что здесь может он быть использован только на круглых каких-то поверхностях, его нельзя сгибать более под прямым углом, так уж точно, просто потому что это приведет к его нарушению целостности. Встраиваемый профиль скрытой установки, он встраивается в гипсокартон под строительную отделку и остается видимая часть только матовый экран. Ну и встраиваемый профиль линии света, который сейчас очень любят дизайнеры освещения. А, Техническое Марк ответил уже. Встраиваемый профиль также линии света со встроенными лапками свечения. накладной профиль линии света, ну, также могут, могут быть использованы не только в качестве накладного, но и в качестве подвесного монтажа. Для этого приобретается КП 10 на 2. Ну и вот такие вот решения с линией света сейчас очень популярны на рынке среди дизайнеров освещение. Лента 220 вольт, она также претерпела изменения в нашем ассортименте. Это лента 704-707, лента нового поколения. Все электронные компоненты установлены на самой плате светодиодной ленты, что делает ее более простой в монтаже и в эксплуатации. Различные мощности представлены в нашем ассортименте и различные цвета. ЛС 705 и лента супер яркая. Мощность 11 Вт, 120 светодиодов на 1 метр. И лента LS706 RGB, лента также нового поколения, отсутствуют провода, все контакты расположены на самой плате, облегчает соединение и монтаж. Контроллеры, безусловно, также есть в нашем ассортименте. Различные варианты с датчиком пультом управления. Неоновая светодиодная лента широко применяется для архитектурной подсветки, особенно в период праздничных каких-то мероприятий. Конечно же, дополнительные аксессуары также есть в нашем ассортименте и различные цветовые решения – красный, синий, зеленый и желтый. Дюралайт, несмотря на вот уже не одно десятилетие присутствия на рынке, продолжает пользоваться спросом, ежегодно отгружается вам в больших количествах на склады. В нашем ассортименте представлен двумя вариантами – это двухжильный круглый дюралайт и трехжильный прямоугольный в сечении дюралайта. А новинка это RGB White, мощность меньше, чем представлена в таком, скажем, в обычном ассортименте, но тем не менее RGB и контроллер для Duralight, который приобретается отдельно, позволяет использовать различные световые решения и декоративные применения. Уличное освещение, плавно перешли к нему, садово-парковые светильники, в нашем ассортименте это 22 серии, каждая из которых в себе содержит столбы двухметровые, одно плафон, два плафона, три рожковые, метровые столбики на постамент на столб, на стену вверх-вниз и на подвесе на цепи. Здесь абсолютно любой потребитель найдет светильник на свой вкус, на свой кошелек от классических 4, 6 8 светильников, представленных в нашем ассортименте тремя цветами, черно-белый и черное золото, до более интересных моделей серии моделей. Я продолжаю листать ассортименты, вы сами можете сейчас убедиться, глядя на экран, что здесь можно найти абсолютно любому потребителю на свой вкус. Парковые светильники серии Optima, различные три диаметра шаров, три длины столбов и три цвета плафон. Серия Техно которая также нашла свое применение в как в уличном освещении, так и плавно перетекла в разряд интерьерного освещения, она также широко представлена в нашем ассортименте. Различные варианты стилей, изготовления внешнего вида светильников, ну и различные по... Использование источника света. Это под лампу стоколя с патроном Е27, с лампой стоколем gu 10 под лампу GX53. Ну и готовые решения с встроенными светодиодами. Различные направленности света. Есть светильники DH013, например, с регулируемым шторками, что позволяет увеличивать или уменьшать угол рассеивания света. Следовательно, решаются различные задачи освещения. Новинка, которая буквально вот-вот появилась на нашем складе, серия DH. Ну, здесь тоже также как бы на, на, на, на любой вкус да, потребителя используется лампа. Ну и то, как они могут быть применены как в ландшафтном освещении, так и в освещении интерьерном. Новые серии, мы также м, добавляем их в свой ассортимент, но ну, так, чтобы уж наверняка, чтобы уж э, не было такого, вот мне только такой но с перламутровыми пуговицами. Мы следим за этим мы добавляем новые серии садово-парковых светильников. Но особенно хочется сказать вот э, э, тех светильниках, которые вы сейчас видите на экране. Это ручная работа, значок в правом верхнем углу, э, кованое железо, каленое стекло. Повторюсь, ручная работа – это на удовлетворение самого такого взыскательного вкуса, все, что касается э, ландшафтного дизайна, ландшафтного интерьера и освещения в нем. Продолжая серию э, кованых э, садово-парковых светильников, ручная работа, еще парочку слайдов. Органично, по-моему, впишется в любой абсолютно дизайн ландшафтный. И вот эта серия, мне кажется, отлично применима в, у людей, которые предпочитают стиль лофт. Серия Барселона. Смотрите, как она вписывается в ландшафтный дизайн. Серия, серия флер для любителей такого нечто французского. Вильнюс. Архитектурно-накладные светильники новинка DH 102-103 черно белый цвет у нас представлен в ассортименте. Здесь четыре луча. Они могут использоваться как по одному светильнику, так и, э, так, например, в паре или большее количество светильников, создавая интересные дизайнерские э, рисунки, скажем так, на поверхности. что 101 Здесь три линзованных светодиода, направление света вверх-вниз. Ну и также могут быть использованы как снаружи помещения, так и внутри него. И сейчас как раз на картинке вы можете наблюдать, как это выглядит в включенном виде на стене. В конце июня новая модель светильника, которая появится в нашем ассортименте. Здесь также два направления света вверх-вниз в черном цвете выполнен. И еще вот такие вот модели двух мощностей двух цветовых решений, ну а соответственно и двух размеров, которые могут создавать вот такие вот интересные рисунки на стене, либо же на потолке, в зависимости от того, где они будут установлены. Архитектурный накладной светильник, ну скорее даже это такая некая подсветка. Суть этого светильника в том, что он повторяет ровно контур, того, где он установлен. Будь то это оконная рама, и, соответственно, вы получите ровно подсвеченный прямоугольник. Если это будет какой-то другой контур, то, соответственно, вы получите ровно четкое его повторение. Несколько вариантов цветов данного светильника. Ждаем мы их уже в июле. Также архитектурные уклады светильники для подсветки ступеней в нашем ассортименте. Это, помимо того, что это функциональные светильники, это еще и дизайнерское украшение. Могут использоваться как внутри помещения, так и снаружи. И такие же тоже для подсветки ступени, но это более, скажем так, бытовой сегмент LN012. Выполнены пластиковые корпусы, поликарбонат матовый, дает дополнительное освещение. Подводные светильники, как для использования в фонтанах, бассейнах, различные цвета свечения, белый, теплый белый или RGB, отличающиеся по вариантам установки, например, LO891, одевает, накручивается на форсунку фонтана и дает подсветку именно струям фонтана. SP2817 светильник с парогенератором, можете видеть сейчас на экране, как это выглядит при попадании воды. Парогенератор преобразует воду в пар и появляется такая вот ровная красивая туманность, а благодаря подсветке RGB это еще носит еще дополнительный декоративный эффект. Светильники, например, SP2815 и 2816 устанавливаются на вертикальной стене в бассейнах до до 1 метра. Также есть несколько цветовых температур и режимы свечения, как статичный, так и сменяющийся контроллером, который может приобретаться отдельно. Различные варианты установки под sp 2812 2813 либо светильники, которые устанавливаются, ну, скажем так, на берегов каких-то ландшафтных прудов, на берегах. Светодиодные подводные светильники фонтаны, которые... В зависимости от мощности поднимают э, струю на разный уровень. Устанавливаются они на глубине фонтана. А, первая часть нашего марлизон марлизонского балета подошла к концу, но у меня еще не все на самом деле. Я хотела бы еще э, занять буквально 10 минут вашего времени. И если вы, конечно же, не возражаете чуть-чуть рассказать про наш бренд, штекер, после чего, я постараюсь уложиться в 10 минут, после чего, если есть у вас экраны, вопросы, если у вас будут вопросы, то мы можем, в принципе, Да. Если у вас будут вопросы, то, в принципе, вы можете задать их в чате, как я вижу, что некоторые уже их, собственно, разместили там. Либо мы можем поступить следующим образом. У вас есть такая функция «поднять руку», после чего мы, в принципе, позволим вас, вам выступить, и вы сможете задать свой вопрос в режиме онлайн. Сегодня со мной в паре работает мой коллега, технический наш инженер. Марк Вайнтрау, и он готов ответить на ваши вопросы э, онлайн. В чате он уже что-то там написал. Да. Итак, наш бренд «Штекер» – основная такая, ну, скажем, миссия «Надежный электромонтаж». Что касается нашего… Понятно, что очень много предложений на рынке, различного, цена, различного ценового предложения. Да. Для себя мы выбрали вот такую вот ценовую категорию. Это основная наша идея. Да, штекер, надежный электромонтаж. Небольшая гибкая структура, технологическая мобильность и высокая адаптивность маркетинговой и ценовой политики. С нами, естественно, выгодно сотрудничать, потому что приобретается Ферон пуштегер С нами надежно, что. С нами надежно, потому что это бренд, который идет за руку вместе с брендом Ферон, имеющий 20-летний опыт работы. Ну и, собственно говоря, это, конечно же, удобно, потому что это один канал коммуникации с персональным менеджером. Что касается целевого позиционирования, то мы стремимся занять положение в среднеценовом сегменте. Если посмотреть сейчас на график, то желтым кружком, мы себя обозначили. Вы можете увидеть всех конкурентов, которые представляют электромонтажную продукцию на рынке сейчас, на сегодняшний день. Качество продукции – это вертикальная шкала, ценовая – это горизонтальная шкала. Мы находимся где-то по скажем так, посередине. Ну и никого здесь не скрываем, всех вы можете сейчас увидеть, кто где находится. По ассортименту, это в основном, это, конечно же, крепление кабеля, соединение кабеля, различные расходные материалы, маркировка, крепеж кабеля, переходники, разветвители. Мы предлагаем электромонтажное оборудование как для бытового сектора, так и для сферы ЖКХ, для складских производственных помещений, для строительного сегмента. Несколько серий присутствуют в нашем ассортименте. Здесь, конечно же, ничего нового невозможно выдумать. Единственное, что мы следим за качеством продукции, используется первичный пластик, который не желтеет со временем и нисколько не теряет своих эстетических внешних данных. В том числе в ассортименте будет выключатель диммирующий. Розетки одноместные, двухместные, подключением телевизионной антенны. Серия ERNA — это скрытая установка. Присутствуют модели как IP20, так и IP44. Максимальное напряжение выдерживаемо 250 вольт. Используются зажимы винтового типа. И материал корпуса ABS-пластик, являющийся самым затухающим. Серия Катрин ⁇ это со стеклянной рамкой, которая носит более декоративный характер, но не теряет никаких своих функциональных особенностей. Выключатели различные, двухклавишные, одноклавишные, также включаются демирующие, розетки. Абсолютно в любой стиль впишется данная серия штекер. Розетки и выключатели с IP20 серии Basic, в частности, могут быть использованы в деревянных домах, там, где требуется накладной способ монтажа. И здесь тоже ничего нового, выключатели одноклавишные, двухклавишные, розетки на разное количество постов. Все те же качественные компоненты, которые используются при производстве данных изделий, позволяют... Гарантировать стабильную работу абсолютно в любых режимах. Серия Брест это Брест, простите, розетки IP44 и выключатели IP20, накладные, открытая установка, а также максимальное напряжение 250 вольт, материал только ведущих частей, используется латунь и материал корпуса ABS-пластик. Серия на – розетки-выключатели со степенью защиты IP54, которые могут быть использованы в более влажных помещениях, в отличие от предыдущих представленных серий. Максимальное сечение проводов 2,5 миллиметра. Материал корпуса также ABS-пластик и используем латунь только в ведущих материалов. В нашем ассортименте также удлинители как для бытового сегмента, для строительного сектора, для сферы ЖКХ и складских производственных помещений – Здесь тоже ничего, в принципе, нового мы не могли выдумать. Единственное, что следим за качеством э, используемых компонентов и в том числе внутренних особенностей. Удлинители бытовые и на рамке, здесь 3,5 метра, и на рамке 10, 20, 30, 50. Э, одна розетка, максимальная нагрузка 10 ампер. Э, вот такая вот э, логичная информативная упаковка, которая может быть использована как... Э, в розничных точках продаж, так и, естественно, для поставки на какие-то объекты. На катушке две серии Professional стандарт, силовой кабель на металлической катушке серии Professional, здесь жилокабель 100% медь, кабель синтетический паучук. Более того, осна оснащена автоматическим выключателем, который срабатывает при превышении допустимой нагрузки. Ну а серия «Стандарт» здесь также удлинитель силовой на пластиковой катушке используется, длина два варианта 30-50 метров, также встроенные розетки, но они уже с IP20 без дополнительных крышек. Что касается клемных колодок, они также есть в нашем ассортименте, я не буду вдаваться в подробности, ничем они не отличаются, повторюсь, только мы следим за качеством материалов, которые используются при изготовлении данной продукции. Универсальные клемы различных также направлений представлены в нашем ассортименте. Двусторонняя клема для светильников, использована э, удобно для подключения различных люстр, светильников. Двусторонняя для э, фазных проводников на два провода, на три провода. Клемма двусторонняя э, также. Ну и что касается перспектив развития, мы также планируем развивать декоративную электроустановку, новые серии выключателей розеток, добавится инструмент электромонтажный, клеммные соединения на один рей рейку, удлинители и розетки для столешниц. Также сетевые фильтры, которые тоже осматриваем на введение в наш ассортимент. Яркая, привлекающая внимание упаковка. Есть специальные форматы для DIY-сетей. Есть как оптовые упаковки, так и именно розничные. Что касается маркетинговой поддержки, здесь мы также готовы оказать свое содействие. Это демонстрационные стенды, промо-пакеты. Есть, присутствует в соцсетях, и я настоятельно рекомендую пользоваться этими форматами именно в Инстаграм, Фейсбук, ВКонтакте и канал на Ютубе. Есть очень интересные новостные посты, которые рекомендуем к просмотру. Можно, в принципе, это сделать через мой аккаунт или через аккаунт Ферру. Все представлены на экране, а также новый удобный сайт www.staker.ru где вы можете ознакомиться с ассортиментом, более осмотреть технические какие-то особенности ассортимента, ну и задать интересующие вас вопросы. Что касается программы складской для компании ТМ, то часть позиции ассортимента штекера уже сейчас заведена в ассортимент в качестве заказной. На текущий момент мы ведем переговоры с центральным предприятием о заведении, по крайней мере, под заказ, абсолютно всего ассортимента штейки. Я очень надеюсь, что в ближайшее время мы выполним. Да, ну сейчас Хорошо. Да, сбили меня вопросы. Я прошу прощения. Продолжим. Да. Ведем переговоры с центральным вашим предприятием о заведении всего ассортимента «Штекер», равно как и всего ассортимента продукции «Феррон» в вашу систему iPro для простоты вашего поиска той или иной продукции и получения, скажем так, сразу же информации по техническим различным характеристикам. Хочу сказать, что на сегодняшний день наш сайт, тогда был ру находится пока еще в стадии... Доработки и предварительного запуска. Я очень рекомендую переходить в раздел интернет-магазина с нашего сайта. Информация там абсолютно актуальна, за ней следят, мы постоянно обновляем ее, поэтому все интересующие вас вопросы, ответы на них вы можете найти на нашем сайте, в разделе интернет-магазина. Собственно, на этом у меня, пожалуй, все. Я надеюсь, что информация вам была... Теперь, Саша? Надеюсь, что сегодняшняя информация, сегодняшний вебинар был вам интересен и полезен. Предлагаю сейчас перейти в раздел как раз вопросов-ответов. В каком формате будет удобнее? Вы будете задавать их все-таки в чат в письменном виде, либо вы будете поднимать руку и озвучивать их в режиме онлайн? Можно, в принципе, включить, наверное, звук, если кому-то не, не совсем понятно, где найти это, поднять руку. Да. Вот. Включить. Вот. Сейчас, сейчас, да, звук, звук. Мы разрешаем вам всем включать самостоятельно. Поэтому, если вопросы уже сейчас появились, можете их задать. С, судя, судя по всему, вопросов нет. Пожелания, замечания какие-то будут? Нет, нет, сынок. Речь пойдет, нет. Вы еще... Появился вопрос. Скажите, где можно будет запись вебинара? Да, действительно, запись сейчас ведется, и я думаю, мы что-нибудь придумаем по тому же принципу, как вы проходили регистрацию? Адреса электронной почты, либо через коммерческое управление центрального куста ЭТН. Ань, что-то скажешь? Давайте еще раз. Если у кого-то есть вопросы, поднимите, пожалуйста, руку, и мы добавим вас вот в такой вот чат наш. Анна Шахова, а, можешь включить, мы на, на разрешили включать звук. Включи, Анна Шахова, вот она в левом углу, да вот здесь, на этом. Вот. Слышно меня? Так, вот теперь мы тебя слышим. Наташ, у меня будет вопрос ну, как от коммерческого управления. Скажи, пожалуйста, я вот задавала ранее вопрос про, по светильникам для фонтанов. Uh -huh. Я более глобально его задам. Есть ли у вас возможность либо ресурс рассчитать проект и, может быть, сделать новый продукт? Потому что мы предлагали ваши светильники, да, подводные. Вот, не подходит. Вот некоторые производители, как бы, внимая просьбам, они там открыли отдел, да, который занимается вот этой вот разработкой, такая у них лаборатория, да, какого-то конкретного продукта. Естественно, это не одна штука и не две, это ну, большие проекты. Может быть, это у вас планируется, или уже есть, или какие-то условия есть для того, чтобы вы сделали новую штуку? Ань, давай мы это обсудим с тобой тет-а-тет. -а -тет. Ты звук я отключил, да? Нет. У нее выключен звук. Больше есть вопросов. Ну, тогда все. Ну, если вопросов и пожеланий никто не выразил, желание озвучить, то на этом, Нет. пожалуй, мы заканчиваем наш вебинар. Я еще раз вас благодарю за то, что вы присутствовали сегодня с нами и выражаю надежду, что это было вам интересно и полезно. Спасибо всем. До новых встреч!